время суток меня зовут наталья я из города омская хочу поделиться своими прекрасными впечатлениями от тренинга простирание который проводил николай петрович причем этот тренинг он привез к нам прямо с тибетских монастырей и на самом деле это очень удивительно и это очень ценно поскольку не просто какие-то люди да там что-то тебе преподают а ты понимаешь что этой практике огромное количество тысячелетия этих практик чем она мне понравилась да тем что она очень проста в своем исполнении доступна Достаточно будет просто метра, и ваше физическое тело будет всегда в порядке, где бы вы ни были, в офисе, на работе, в гостях, это можно сделать. К тому же, эта практика не только ваше физическое тело сохранит в полном порядке, и вы будете здоровы, и выглядеть будете всегда хорошо, и будет в тонусе ваши мышцы. Помимо всего прочего, эта практика имеет глубокий философский смысл. Она прорабатывает наши качества, нашего характера. Она прорабатывает нашу карму и делает нашу жизнь более счастливой. Простираясь, мы с вами стираем. С наших ладошек, с нашей кармы, негативные качества. Вот так. Так что добро пожаловать. Всегда это новые варианты, всегда это новое исполнение, всегда это глубина. До встречи. Всем рекомендую, всем желаю, всем советую. Пока-пока.